Добрый день. И сравним сегодня два коптера, которые похожи по размеру и по весу. Они оба маленькие, не требуют регистрации до 250 грамм. Первый – это квадрокоптер от компании DJI Mavic Mini. Второй бакс Box7 от компании MJX. Оба складные или раскладные, как вам будет угодно. Оба, как я сказал уже, маленькие оба по размеру тоже компактные по полету время у них разное по качеству съемки разное по подвесу они разные в общем на массе и на размерах у них сходства в основном и заканчиваются тем не менее у меня они работают вместе и часто даже друг без друга не работают почему я расскажу немного позже а пока давайте посмотрим в чем у них отличия Итак, первый дрон Mavic Mini от компании MGI. Итак, что можно рассказать сам про него? Ну, во-первых, чтобы быть абсолютно честным, я скажу, что дроны сравнивал я в одинаковых условиях. То есть это была одна и та же локация Один и тот же день, одно и то же место. Буквально все это было в течение одного и того же часа. Я полетал вдоль речки, делал одинаковые пролеты, что, собственно говоря, вы и увидите. Поэтому я могу сказать, что объективно это все. И параметры настроек были выставлены тоже примерно одинаковые. То есть и там, и там стояло видео на 2.5 и на 2.7к. Фото снимал я, правда, на бакс 7 в 4К. Ну и, по-моему, и на Mavic я тоже снимал фото. В этом обзоре фото не будет. Мы будем сопоставлять только видео. Итак, ну, собственно говоря, Mavic. В чем его отличие? Ну, в том, что у него есть трехосевой подвес. И на этом видео сразу видно, прошу прощения за тавтологию, что стабилизатор... В общем, отрабатывает вполне себе нормально хочу сказать, что порывы ветра были достаточно э, существенные иногда даже писал, что сильные порывы ветра сам, э, сам я высоко не поднимался летал вдоль реки туда-сюда делал разные маневры, провороты, повороты и так далее вот. ну и собственно говоря все было нормально, проработал все режимы и спортивные, и режим позиционирования и съемки режим. Вот такое видео, которое сейчас на, на экране вот Видно небольшие подергивания, да? Но я думаю, что это связано, скорее всего, с карточкой Надо карточку было вставить более скоростную Тогда подергиваний таких не возникнет Когда у меня стояла другая карта, высокоскоростная на 120 метров 128 мегабайт Гигабайт, прошу прощения То подергиваний таких не было Вот Послушные в воздухе висит стабильно очень, то есть после взлета зависает намертво, несмотря на порывы ветра, даже не качается. Когда оставляешь на высоте его в какой-то точке, можно не беспокоиться, что его куда-то там унесет немножко ветер. Вот Где оставил его, там и найдешь. Это очень там, ценно. Несмотря на вес, нормально. И из этого говорит о том, что и геолокация хорошо работает очень, то есть он никуда не сдвигается. Но! Есть одно но. Вот как раз эта геолокация, это его и может быть небольшой минус. Он к ней настолько сильно привязан что там, где есть заглушители какие-то, какие-то проблемы, то дрон можно, в общем-то, потерять. заглушилка может его просто убить, отправить его в какую-то другую э, точку по координатам. Он может себя почувствовать в другой э, стране или рядом с аэропортом и начнет э, э, садиться. Если он вне поля вашего э, зрения, вы его просто потеряете. Я э, так потерял Хабсан Зина Pro. Думаю, что ошибки в полете не было. Просто мы были на Донбайе, рядом была с границы, видимо, зона такая не полетная. Я взлетел там в ущелье, дрон сразу перестал слушаться, потерял управление и направился благополучно прямо в скалу, значит, ущели в сторону. Вот и все. А выключить там эти датчики, ну, у меня не получилось, или я об этом даже не задумался. Думал, что все нормально будет, потому что перед этим я нормально летал и без проблем. Вот, Но зато по датчикам все получается хорошо Он может и без датчиков летать Но понимаете, дрон-то подороже и потерять его будет обидно Поэтому летать можно прекрасно и съемки делать только в тех зонах Где вы будете понимать, что проблем не будет А вот что теперь касается БАКС 7 Ну вот тут сразу понятно, что стабилизатора вообще никакого нет Носится он в спорт как черт Поэтому все получается довольно резко И видео получаются весьма такие агрессивные То есть на нем снимать очень хорошо как раз агрессивный полет Если летать быстро и с управлением все хорошо получается То есть умеешь хорошо э, зарулить, отруливать Видео просто фантастические, как со спортивного коптера могут быть э, Плавные пролеты на нем делать довольно тяжело Если медленно лететь, вот он видно покачивается, это плавный пролет То есть но он наоборот хорошо снимает ровно если лететь быстро, тогда ветер его меньше колеблет, это не так заметно, и можно снять э, ровную хорошую панораму. Отлично он отрабатывает э, фото в 4К. Э, хорошие получаются э, снимки, держит отличную высоту, сопротивляется ветру, тоже замечательно, но у него в отличие от Мавика э, есть особенность, он, конечно, э, в воздухе покачивается. Он себя позиционируя, может отлетать немножко в сторону. Э, на метр, на полтора даже переместиться, если на высоте на большой, около земли работает оптический датчик, он там, конечно, поменьше перемещается, но тоже плавает вдоль земли. Ну, сантиметров на 20 может перемещаться в каждую сторону, в отличие от мавика, который колом просто висит. Так вот, чем хорошим его можно засылать на разведку перед мавиком, то есть э, обследовать э, саму локацию, в общем, посмотреть с высоты, какие лучше пролеты сделать. И если глушилка будет, ну, э, не так страшно, при случае чего, потерять такой дрон, который стоит в несколько раз дешевле Мавика. Хотя, конечно, ну, тоже жалко, безусловно. Мне он очень нравится. Он такой у меня э, разведчик. Более того, без GPS-датчика э, э, я летаю на нем вообще, ну, пролетаю, черт не знает, где можно подлететь, что-то посмотреть. Он у меня падал. Он не убиваемый вообще. Даже лопасти не ломаются. Они довольно гибкие. Вот, если на них какие-то самзадиры появляются, я просто пилочкой для ногтей подравниваю, их он отлично э, дальше работает. Вот. Поэтому э, если у вас два дрона есть, они прекрасно друг друга дополняют. На этот можно сделать отлично фото. То есть просто подняться вверх, осмотреть по локацию, пролеты сделать, сделать пару фотографий. Вот, и потом уже поднимать дальше Mavic, если будет понятно, что ни глушилок нет, ничего нет, все работает. Ну, примерно так.